Audi Q7 обратился человек, не выходит на связь Bluetooth Bluetooth модуль телефон громкая связь и прочая ерунда пишет ошибку, что блок Bluetooth -а недоступен блок телефона он находится под передней сидушкой находится вот здесь вот в такой пластиковой коробочке вот он сам как показывает практика обычно когда какой-то блок не выходит на связь то либо питание на него не приходит либо проводка порвана либо сам блок приказал долго жить. При условии, соответственно, что если у вас с кодировками все нормально. И адаптациями. Ошибка постоянная. По отсутствию связи. Ошибка не стирается. Так, что мы имеем? Подключили диагностику. 77-й блок не выходит на связь. Смотрим. Диагностический интерфейс, то есть кодировка, присутствует, что у нас установлен блок. А на самом деле он на связь не выходит. Соответственно, делаем вывод. Либо кривая кодировка, либо Блок сворован, либо блок поломан, либо еще что-то. Открываем Эльзу. Открываем, допустим, Элкац. Пробиваем машину на комплектацию. Было ли установлено, не было установлено. Открываем согласно комплектации в Эльзе схему. Пробегаемся по схеме, смотрим предохранитель, где находится, провода, где находятся. И где у нас плюсы, минуса и прочее. Начинаем всегда с того, что проверяем сперва питание на блок. То есть плюс-минусом. Начинаем с предохранителя. Предохранитель находится с правой стороны. Подковыриваем пластиковую заглушку. Согласно Эльзы схемы. Смотрим какой предохранитель. И приходит ли на него питалово. Данный предохранитель на 30. Всегда эти вещи лучше проверять не такой диодной контролькой, а лампочкой, чтобы было нагрузка. Потому что диоды слаботочные, могут светиться при низком напряжении, а блок не запустится. Но я примерно уже подозреваю, откуда ноги растут. Посему просто коротко показываю. Проверяем машину на комплектацию. Открываем, допустим... Вот этот сайт. Или любой другой, который позволяет это сделать. Вбиваем Win. Список опций. Показать. Здесь перечислены все опции. Открываем. Допустим. Это вот интерфейс мобильного телефона с набором громкой связи. Значит, по крайней мере, Bluetooth когда-то был установлен. Открываем Эльзу. Согласно этой машины, не знаю где. Обман идет. Немножко там или немножко здесь. Но суть такова. Подготовка для мобильного телефона. Открываем схему. Вот мы имеем блок. Блок блютуза. Предохранитель с правой стороны, с пассажирской. Самый нижний. 5 Ампер. Плюс у нас тут есть, проверили. Теперь нам надо проверить плюс на первом контакте и, соответственно, минус на втором контакте. Больше плюсов-минусов у нас нету. Кто не успевает, кому надо, пользуйтесь паузой скриншотов много делать лениво и неудобно на данный момент нас интересует вот этот и вот этот далее отодвигаем пассажирскую седло лезем он туда открываем вот эту крышку Снимаем вот эти разъемы Снимаем сперва мост да. Одной рукой конечно Вот Одна светится, вторая не светится Шина Вот этот разъем Все вот эти разъемы Снимается по одному принципу. Утапливается вот этот черный язычок и поднимается белый фиксатор. Таким образом. Далее, чтобы проверить, опять согласно Эльзы, согласно комплектации, потому что схема может разниться. Проверяем напряжение на вот этом разъеме. С этой стороны иголкой сувать не стоит, потому что контакты тут масенькие и нежные. Можно раздвинуть мамку и получится то, что Потом будет плохо контачить. По Снимаем вот этот черный голпачок пластиковый. Вот тут-то есть с этой стороны крепленница. Их раздвигаем, вытаскиваем начинку сюда. Одной рукой я показать, точнее снять не смогу. Поэтому разберу, покажу. Вытащил часть, полностью мне не надо. На первом контакте у нас плюс, на втором минус. Еще раз повторяю, проверяйте лампочкой. Минус есть, ой, плюс есть. Минус есть. Значит что, питание у нас приходит на блок. Значит вероятнее всего гавкнул блок. Как говорится, для стопроцентной проверки. Потому что на 90% я уже уверен. Но 90 это не 100. Берем другой блок. Заведомо исправный. И подкидываем его для проверки. Бывали у меня случаи такие, что блок не выходил на связь, был стырен. То есть в гейте прописан по комплектации, что он есть. На самом деле он был сворован. Человеку отключали в гейте кодировки. На его отсутствие проблема уходила с ошибкой. Но соответственно и связи не было. Было и такое. Тут я сейчас подкидываю исправный заведомый блок и смотрю дальше. Так, план диагностики. Можно воспользоваться планом диагностики, пробежаться по нему. Не туда нажал. Так, Проверили все, что нам надо. Нашли неисправность. Подключили новый блок. Далее два варианта. Либо сразу проверить на машине, либо можно проверить Через диагностику. Единичка это обозначает то, что связь с блоками есть. Ноль, и то, что связи нет. с блоками, нету. Заходите, сейчас секунду. Так, теперь берем наш блок, пытаемся его идентифицировать. Все, блок вышен, вышел на связь. прошел опрос блока по воздуху медленно насчитывает всегда 12 процентов 13 происходит опрос блоков все блок вышел нормально на связь это больше не ошибка как информационное уведомление которая была зафиксирована последний раз на старой машине, так как этот блок установлен с донора на данный момент. Можно перейти в самодиагностику. выбрать блок телефона удалить ошибку опросить заново все ошибок в блоке нет проверить работоспособность на самой машине и обрадовать хозяина так поехали что у нас? Настройки кар Настройки телефона Настройки Bluetooth, Сносим все Заводские настройки Далее Смотрим пин-код Пин-код 1234 Удаляем все устройства Которые были подсоединены ранее. Удалены. Выходим обратно. Выходим. Обратно. Выходим опять обратно. Давай, включаем Bluetooth. Bluetooth. Hands-free. Это... Модный фафон. Посему я не знаю. Вот, вот. ауди. Давай подключай. Вводим пин-код 1234. Соединение. Ждем пока. Подключено. Внизу. Давай, давай, Юрку, тестовый звонок. Тестовый с телефона, да? Да. Можно оттуда, можно сразу с телефона. Просто быстрее чем цифры вводить да. юра тестовый звонок как слышишь ну слышу немного эхо эхо ну понятно эхо потому что эхо это мелочь ладно все отбой ну, так-то четко. Ну, все, отлично, давай. Давай. Пока. Все, вот такой смысл. Также тут можно забить телефонную книгу и т.д. и т.п. И и и. Ну, ладно, это уже другое кино. Всем спасибо. Может, кому-то в помощь.